Всем привет! Вы на канале Криптобум. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DEFI и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как Parallel Finance. Будущий Polkadot невероятно светлое. Parallel Finance планирует сделать его еще ярче, предлагая решения для кредитования, адаптированные для Polkadot. Со всей безопасностью, которую он может предложить. С кредитным плечом и аукционным кредитованием в качестве основных предложений, новый дизайн кредитования Parallel может разрушить несколько застойных нормативов DeFi с более высокой доходностью и лучшими возможностями. Помимо создания утили для кредитования, Parallel также будет создавать и брендировать интерфейсы взаимодействия с пользователем, необходимые для взаимодействия с DeFi. Действительно, совместимость управления портфелем будет критически важным инструментом для ведения бизнеса на полкадот. И мы планируем первыми эффективно решить эту проблему. Это одна из немногих областей, где параллель строится в духе интерпретабельности, уже заложенной в дизайн полкадот, и в результате делает его сильнее. Параллель стремится стать подходящим решением для кредитования для участников DOT и KSM. Через Параллель пользователи будут иметь возможность размещать свои DOT и KSM в обмен на токенизированные производствен... производные ставки, называемые XDOT и XKSM. Эти токены предоставляют собой погашение базовых DOT и KSM в пуле ставок Параллель. Как вы можете видеть на рисунке ниже, пользователь может одолжить XDOT и XKSM компании Параллель чтобы получить дополнительную комиссию заемщиков в дополнение к их процентной ставке, которую компания называет ставкой с кредитным плечом. После этого пользователь может создать еще более, большее кредитное плечо, используя X.dot и X.C.S.M в качестве обеспечения для заимствования. Эти токены уже изначально проходят, изначально проходят я не кушаю